дорогие друзья сегодня 30 декабря у нас за бортом минус 15 иду проверять капканы на малый путик в этом году установили капканы поздно где-то в конце ноября и проверял этот путик один раз олег снял двух куниц и вот на неделе две капканы не были проверены поэтому сейчас иду посмотреть что и как какая-то лыжня по моему пути Олег ходил без лыж не знаю, непонятно, что неужели кто-то паразитирует на моих капканах узнаю, голову сверну на раз снега у нас подкинуло Прилично Полосы закрылись Но есть еще кабан Лицензия не закрыта Поэтому я с карабином Так Подходим к первому капкану Какой-то Интригующий момент Вот полазил на лыжах Лазил. неизвестно так ага, вот капкан капкан пуст вот до первого капкана доходили развернулись и ушли там, на месте видимо леса было все лесо и схоже движемся дальше друзья лежку подбросила еще раз оговорюсь в этом году много на лыжах идется прям так с натяжечкой ребят даже заячих следов нет среди совсем глухомой самый мой результативный день по проверке капканов был несколько лет назад когда у меня за один раз на 31 декабря попало 7 куниц Сейчас был. Сейчас что-то вообще даже, знаете, следов нет. Глухо. Когда устанавливал капкан в этом году, везде было набега на куницы, прям вообще столько следов было. Думал, ничего, наловим. Нифига. Я еще правда немного прошел. Но самое у меня результативное место которую я прошел Идется трудно Очень трудно идется Даже на широких камушных лыжах Идется очень тяжело Снег рыхлый Проваливаюсь Вот так, сантиметров на 10 Проваливаюсь больше Нарката нет вообще очередном свежий след куницы ребят капканов по нулям первый след на пути проверил уже где-то половину капканов безрезультатно первая куница прошла она далеко от капканов проскочила может повернет По нолям. Красота какая, да? Ветров сильных еще не было. Здесь снег висит на ветках. Просто обалденно в лесу. Просто обалденно. ребят пошла к прямо под капканом капкан даже не сунилась что такое я а, уже иду думаю все наверное, здесь там нет здесь попрыгала вот попрыгивала на дерево походу позалазил но к капкану не подходила. Не подходила к капкану. Фу. Свежий след, там, может, даже сегодняшний. Ладно. Была здесь. Ну, увы. бывает такое. Идем дальше. Что делать? Этот капкан, зачем-то, ни разу бы этот капкан ничего я не ловил. Не знаю почему. Есть такие места, где не ловится. Вставочку сделаю. В прошлый раз, уже когда с Андрюхой устанавливали рекоптаны, здесь у меня кабель выдру облавил. Выдра сидела. Ну, из, из, это, из воды выглядывала. Смотрите, сейчас ставлю. Выдры, ребят. Выдры, выдры по речке ходят. Далеко, конечно. Сейчас попробую подойти. Две штуки. То, вы, то вылезет, то залезет. Ханту хан, хан, увидел. увидела выдру. Сейчас поближе пойдем. Две, две выдры было, два выдренка. Выдры много очень на реке. Была бы мелкашка или карабин. Сейчас бы ее можно было снять. Самое интересное, нахуй Молодец, молодец Молодец, молодец Молодец, молодец Красивый кадр был, ребята. Выдры, две выдры было, два выдренка небольших. Хантер пооблаивал. Первый раз он видит выдру. Выдра на него фыркает, а он на нее лает. Взять, взять, взять, хант, взять. Взять, молодец. Давай, ищи, ищи ее, суку. Ищи. Искупался, нырнул он тут немножко. волна идет на где в этом берегу И где вот в этом берегу да на них две штучки два котенка была бы мелкашка только бы она хвостя рук завернула но выдра ничего не стоит поэтому пускай живут их много очень выдр на реке очень много выдры в советские времена был один из самых ценных мех считался одним из самых ценных Крепкий, износостойкий Теперь, увы, ничего не стоит Вот еще, ребят, плед кунь. Но это уже не, не сегодняшняя. И вот капкан В капкане мясо есть Вот она прошла Притормозила тут немножко Но даже не дернулась вверх Может, конечно, запаха нет от мяса Задубела может просто зверь хитрость, Это бывает. Ролик назовем хитрая куница на путике. Ребят, третий капкан. И у него вот, вот капкан стоит. И вот вся куница избегано Вот куни след. Вот он, вот она вышла. Вот капкан. Она меня дразнит гадина. Реально, прошаренная куница попалась Прошаренная кошка Ребят, четвертый капкан И под ним опять следы, смотрите Кто подойдет, посидит А в ящик, хотя там он приманки Я чувствую запах Потому что куница явно будет чувствовать капкан не идет Ну что сказать Такие вот хитрые особи. Такие хитрые особи побеждают в естественном отборе. И живет. Уражает себе подобных. И хочет ловиться. Не хочет с кубком Молодец. Он не зверь. Достоин уважения. Не так. Четырех капканов побывала и ни в один не пошла Все, ребят, крайний капкан по нулям Охота без фарта сегодня Кто охотник поймет? крайний капкан Кто охотник, тот поймет. Устал сегодня, вообще капитально Снега много, проваливаешься глубоко На выходе луси находили Но они нам не интересны Ладно, друзья, прощаюсь с вами, давайте до новых встреч Пишите комментарии, лайки, дизлайки, все приветствуется Подписывайтесь на канал Всем удачи, всем пока